Ведь с 1 по 4 число Венера будет находиться в соединении с восходящим узлом. Это для вас период открытия новых возможностей. Это период, когда вы можете найти новые источники дохода, устроиться на хорошую работу, получить интересные и выгодные предложения по поводу работы. В целом, Венера по седьмое число будет находиться в вашем финансовом секторе. И учитывая то, что она была очень долгий период времени ретроградно в этом секторе, то начало августа может показать вам результат ваших стараний и ваших поисков. Третьего числа будет полнолуние в Водолее, в вашем десятом доме. Десятый дом отвечает за очень важные достижения в нашей жизни, они могут быть связаны как с карьерой, так и личной жизнью, с семьей, недвижимостью. То, что для вас на данный момент самое важное в жизни, это и будет проходить по вашему Десятому Дому. Поэтому данное полнолуние поможет вам подытожить какой-то очень важный период в вашей жизни, получить результат, и это даст вам возможность ставить новые цели. Поэтому данное полнолуние может внести вашу жизнь такое настроение, что что-то осталось позади. И впереди нечто интересное, намного лучшее. И поэтому действительно начало месяца августа — это для вас как период перезагрузки. С 5 по 20 число Меркурий, планета коммуникаций, поездок, документов будет находиться в вашем секторе недвижимости. Меркурий в августе очень быстрый, поэтому в целом это очень хороший месяц для того, чтобы заниматься бумажными делами. Это все будет быстро продвигаться вперед. Особенно период с 5 по 20 число. Это замечательное время для того, чтобы обсуждать все важные вопросы в кругу семьи, а также решать важные дела, связанные с темой недвижимости. Также это хороший период для интеллектуальной работы дома, на дому. С 20 числа и до конца месяца Меркурий будет находиться в вашем пятом секторе в знаке Дева. И это будет замечательное время для того, чтобы быть больше в кругу тех, кто дорог вашему сердцу, для того, чтобы заниматься творчеством, а также в целом для того, чтобы больше времени уделять вашим проектам. 7 числа ваш правитель Венера переходит в знак рак и будет находиться в этом знаке до конца месяца. Это поможет вам разгрузить ваш ум. Все-таки до этого длительный период времени Венера находилась в знаке близнецы, поэтому вы были склонны все рационализировать, обдумывать, обсуждать. И сейчас у вас появится возможность погрузиться в мир эмоций, чувств. и но так как Венера будет в третьем секторе, то это будет очень хороший период для поездок в интересной компании, для новых знакомств, либо для того, чтобы вы начали изучать что-то в свое удовольствие. Период с 8 по 13 число может оказаться напряженным для вас в том плане, что будет сложно заставить себя что-либо делать, либо может быть ощущение внутренней тревоги. Какие-то опасения могут давать о себе знать. Дело в том, что в этот период Марс будет в соединении с Лилит и будет делать еще и квадратуру к Плутону. Безусловно, такое сочетание может создавать внутренние напряжение, беспокойство. Поэтому старайтесь в целом себя сильно не нагружать плохими мыслями. Наоборот, учитесь переводить свое внимание на что-то положительное и приятное. К слову, Марс будет находиться до конца года в вашем 12 секторе. Поэтому оставшаяся часть 2020 года — это время, когда вам не нужно стремиться быть суперактивным человеком и суперэффективным. Это период, когда вы должны дать себе возможность отдохнуть и однозначно придется снизить темп вашей жизни, но скорее всего это вам действительно необходимо. 15 числа Уран разворачивается в ретроградное движение в вашем первом секторе. И вблизи разворота мы берем 3 дня до и 3 дня после. Это очень интересное время, когда в вашей жизни могут происходить внезапные неожиданные ситуации, и. Это может быть по вашей инициативе, это может быть и инициатива другого человека, но это будет касаться вас. В целом это волшебное время, когда могут продвигаться вперед те дела, которые ранее не удавалось продвинуть. И это все без вашего участия. Такая особенность стационарной планеты. Также я советую вам в середине месяца не планировать авиапутешествия. С 15 по 17 число очень хорошее время. Солнце будет в благоприятном аспекте к Марсу, и к тому же Солнце будет в соединении с Меркурием, и будет затронут вас четвертый сектор недвижимости и семьи, а также двенадцатый сектор которые отвечают за уединение. Поэтому это будет замечательное время для интеллектуальной работы в тишине, в уединении. Это хороший период для планирования, для того, чтобы, скажем так, появилось понимание, чем вы хотите заниматься в ближайшее время, как вы будете распределять свои силы и какие дела будут для вас на первом месте, а какие не являются приоритетными. 18 числа Венера будет делать секстиль к Урану. Это день неожиданных встреч, приятных знакомств. Это хороший день для поездок, а также для в принципе, встреч, когда вы можете обсуждать какие-то интересные темы. И этот день действительно может помочь вам расслабиться. 19 числа будет новолуние во льве в вашем четвертом секторе и данная новолуние сосредоточит ваше внимание на теме семьи недвижимости это может быть начало нового периода в вашей жизни, когда вы будете больше времени уделять именно этой сфере вашей жизни. это хороший период для того чтобы переезжать на новую квартиру или начинать что-то принципиально новое в вашем доме к примеру ремонт. 22 числа Солнце переходит в знак Девы, ваш пятый сектор, и будет находиться в этом секторе целый месяц. Это будет замечательное время, хорошее в эмоциональном плане. Это период, когда вы можете обнаружить, что у вас появилось много свободного времени либо же появилась возможность заниматься тем, что по-настоящему приносит вам удовольствие. С 21 по 22 число Марс будет в хорошем аспекте к лунным узлам. Эти дни могут принести вам что-то положительное в сфере финансов. Но важно, чтобы в этот период вы проявляли инициативу. То есть это период, когда стоит соглашаться на какие-то интересные предложения, но также и нужно действовать, проявлять э, инициативу, и тогда удача будет идти вам навстречу. Период с 25 по 30 число может оказаться в некотором смысле напряженным. Это связано с тем, что Венера будет в оппозиции к медленным планетам, Юпитеру, Плутону, и эта оппозиция будет на вашей оси 3-9 дом. Это ось поездок переговоров, поэтому желательно в этот период времени не планировать поездки, особенно на автомобиле, но также речь идет и о поездках на большие расстояния тоже. Также в этот период желательно не планировать какие-то переговоры или подписание важных бумаг. Более гармоничными из всех этих дней будет 27 число, когда Венера будет в хорошем аспекте к Нептуну, но этот день тоже не подходит для решения серьезных вопросов. Это скорее возможность погрузиться в свои мысли, в свои мечты и абстрагироваться от той ситуации, которая вас окружает. И, наконец, 30 числа Меркурий будет делать оппозицию к Нептуну. Этот день тоже не подходит для решения важных бумажных вопросов, для конкретной работы и для того, чтобы в чем-то разобраться. Может возникать путаница, даже в своих эмоциях, в своих чувствах будет сложно разобраться. Поэтому конец месяца подходит для того, чтобы больше сосредотачивать внимание на себе и заниматься тем, что помогает вам отвлечься. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!